Ну, это, конечно, было... Наверное, надо было, чтобы это было раньше. Но это случилось не так раньше, как мне, нам бы хотелось бы. Может быть, даже мне хотелось бы, Артем хотелось бы. Но это понятно, что это очень такой непростой вопрос, когда человеку очень тяжело вообще решиться, сказать о себе какие-то вещи, которые противоречат нашим представлениям, понятиям. Ну, это было года четыре назад. Там, видимо... Артём уже созрел для этого момента. И его уже, я так понимаю, что его уже просто распирало. Ему надо было с кем-то поделиться, кроме друзей, там, не знаю, сокурсников, еще кого-то. Естественно, что, тем более, если есть близкие люди. В общем, наступил один такой день, такой момент, когда он решил признаться в этом. Для него это было очень тяжело. Это тоже надо было бы снять э, целый сюжет, потому что, ну, не знаю, актеры, может, могут сыграть, но когда в жизни видишь такие моменты, то это тоже производит сильное впечатление. Ну, в общем, наконец, произнес он это слово. Но это единственная, конечно, у меня реакция была. Э, больше, наверное, в этой ситуации ну, эмоционально он выглядел, чем я, потому что у него был выплеск. У него были слезы, у меня не было ничего, сказала, все хорошо, замечательно, ничего, ты плачешь. Ну, это, в принципе, такая реакция у меня, потому что я к этому вопросу всегда относилась, сколько я себя помню, сознательно. Ну, свою сознательную такую жизнь, хотя раньше об этом мало что говорилось, но тема, как бы там ни было, она возникала всегда. И вот когда возникали какие-то вопросы, сюжеты, фильмы, еще что-то, то я всегда почему-то стояла на стороне, как у нас называют, сексуальных меньшинств. Не знаю почему, это у меня заложено природой. Не знаю, откуда во мне это есть. Но я всегда была на стороне меньшинств. Иногда в некоторых спорах я отставила свое мнение. Особенно в споре с мужем, когда мы с ним разговаривали на эту тему. Но у меня просто, я даже не могу объяснить, откуда у меня такое сознание, ну, понимание, лояльность, толерантность. Я даже не знаю, каким словом это сказать. Поэтому для меня, допустим, такие вещи, ну, ну для меня это нормально. Для меня ничего сверхъестественного, ничего. Для меня это настолько естественно, что любая жизненная ситуация, любые какие-то жизненные проблемы, они для меня равносильны так же, как это. Для меня это не проблема, и поэтому… Все очень на меня, может быть, со стороны смотрят, немножко не понимают меня, как это так. У меня такая реакция, я нормально отношусь к этому вопросу, я становлюсь на защиту или еще что-то такое прочее. Тем более, тоже, я уже как-то там в разговорах с родителями, еще с кем-то я тоже говорила, что мне всегда было интересно, чтобы у меня был друг гей. Не знаю почему. Вот мне хотелось, хотелось, хотелось. И тут вдруг, через какой-то определенный момент времени, такой подарок судьбы, <свят> скажем так. Так что теперь мне не надо искать друга геев, потому что они бедные, так прячутся, их нигде не видно и не слышно, что лишний раз даже где-то в какой-то компании, если я столкнусь, то этот человек никогда не признается и не скажет. Ну, тут у меня вопрос решился сам собой. Все, у меня теперь есть своя, своя тема, свой э, брат гей, так что у меня все хорошо и замечательно. Для меня, лично для меня никакой проблемы нет. Проблемы возникают, конечно, у других, у, у родителей, у других близких, братьев, сестер. В общем, проблемы очень большие, серьезные, которые отнимают очень много здоровья. Но... Но у меня этого нет. Не знаю почему, но у меня этого не было. Так что, может быть, в каком-то плане Артем поэтому первый решил мне сказать мне. Ну, не маме, не брату, а именно мне. Может, где-то чувствовал, может, где-то видел, может, может, еще какие-то там не знаю моменты. Но... У меня было абсолютно, у меня не было реакции, у меня не было шока, у меня не было истерики, у меня не было хватания за голову, как все, а за что же это такое, почему это случается, что же в жизни такого сделала плохого. Нет, у меня не было. Единственное, что потом уже у меня э, просто мысль все время была в голове, как ему будет тяжело жить в нашем обществе. Вот это, вот это меня беспокоит большинство.